Привет, меня зовут Юрий Худаченко, веду э, видеоблог на канале YouTube. хочу поговорить о том, чтобы люди снимали тормоза, когда что-то задумали делать. Сейчас гуляя видел такую картину, э, двое взрослых людей у одного машины дал другому прокатиться, тот, тот один ушел в магазин. Другой кричал в течение 5 минут, как снять ручник. Я к чему это говорю вообще? В жизни, как и в бизнесе, то же самое. Нужно снимать ручник, когда это, когда это необходимо. Вот. Собственно, больше что что еще подвигает вот эти ручники снимать, это промоушены. Раскрывается потенциал. Срабатывает вспышка. Это для всех партнеров, кстати, касается. Одно я понял. Сетевой бизнес это действительно совершенный бизнес. Главное работа. Начать работать. Как говорил Рэнди Гейдж, запусти эту многоуровневую денежную машину. Ты богат. Всего, всего, всего вам доброго.